Итак, здравствуйте. Начинаем наш круглый стол на тему ⁇ Цекраментальное верить ли тому, что написано в соцсетях ⁇ Ее проведем я, Георгий Бов, главный редактор журнала ⁇ Русский мир ⁇ .ру ⁇ и Лада Клокова, шеф-редактор журнала ⁇ Русский день. мир ⁇ .ру ⁇ Она Добрый здесь справа. День. Вы можете поверить мне на слово. С нами сегодня в гостях Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ТАСС, Малина Ердаева, журналист из России. Юлия Эгерт, журналист из Австрии, соучредитель исследовательского центра «Память». Алла Березовская, общественный деятель и журналист из Латвии. Если еще кто-то присоединится, у нас есть кое-какие планы, то я вам об этом сообщу. Михаил, добрый, добрый вечер или день, доброе время суток, как говорят. Скажите, пожалуйста, вот как Тасс приспособился к тому, что раньше он в советское время был только Тасс, правда, был там какой-то еще розовый, там, с полосой и так далее, а сейчас Тасс существует в мире, где свободный поток информации, часто непрофилированной информации, и фактически лента Тасс для многих слушателей, зрителей и читателей, она воспринимается как вот часть, Извините меня просто, пожалуйста, но часть какого-то общего информационного шума, потому что они не могут диверсифицировать, фильтровать информацию. Для них что, блогер какой-то миллионщик написал, что, значит, телеграф на агентство Советского Союза выпустило. Ну, как, как с этим жить? Вы знаете, вы знаете мы с вами вот за этим круглым столом, наверное... Только сделаем, что называется, подход к снаряду, потому что э, нам надо понимать, что мы живем, и это уже достаточно расхожее э, мнение, совершенно в новом информационном мире, э, в мире, который наполнен э, безграничным количеством информационных ресурсов. Э, как правильно сказал один наш коллега, э, Закончилось успешно время повальной всеобщей грамотности. Все научились читать. Сейчас новый период повальной всеобщей умения писать. Сейчас практически все, кто обладает навыком просто умением писать, собирать буковки в слова, все что-то пишут. Неважно, в каких социальных сетях, Twitter лето, это, Facebook ли это, или что-то иное, и мы столкнулись с совершенно новым явлением социальным, абсолютно новым, когда каждого человека, кто интересуется какой бы то ни было информацией, вообще-то политической, обычной, культурной, спортивной, он погружен в гигантское... Гигантский информационный поток, где э, определить точную информацию, достоверную информацию, информацию, которой некий Мерек доверяет, крайне непросто. И на мой взгляд, я просто подхожу к вашему вопросу, и на мой взгляд, каждый из тех, кто является потребителем информации, должен, во-первых, прежде всего стать квалифицированным каждый как может потребителем информации потому что информация стала настолько полной и настолько многообразной что каждый должен научиться внутри себя выработать и фильтры и критерии и подходы и понимание и свою собственную аналитику я бы посоветовал определить какой-то круг информационных ресурсов каждому, которому он доверяет, и внутри этих ресурсов получать ту информацию, которая нужна. Наше информационное агентство ТАСС, которому 116 лет, и которое по-прежнему, слава богу, является ведущим информационным агентством России, нашего с вами Отечества, ему сказать, переходит на разноплановые форматы доведения информации до потребителей, до широких общественностей, до конкретных подписчиков, включая новые э, ресурсы в социальных сетях. Тас есть и в Facebook, Тас есть и в Твиттере, Тас есть и у Тас есть свой мощный сайт, но э, главным критерием подходов наших, э, к нашим новым информационным продуктам это... Э, Присущая ТАССу стопроцентная информационная точность, присущая ТАССу исторически э, гарантированная достоверность, полный заслон любым вбросом, э, фейком и прочей недостоверной информации. Это непростая нет. задача, потому что ТАСС тоже вынужден сегодня потреблять информацию из внешних, ресурсов, прежде всего наши корреспонденты. Вот если говорить про меня, я вот, допустим, уже четверть века работаю в ТАССе, и для меня только один из точек информации является абсолютно достоверным. Это его величество корреспондент. Прежде всего, ТАССовский корреспондент. Я безоговорочно доверяю нашей корреспондентской сети. Безоговорочно доверяю нашему корреспонденту. Все остальное уже второй ряд и третий ряд. Это, как сказать, для меня и для моих коллег базовая ценность. Хотя мы живем в реальном мире и сегодня каждый человек, проходя мимо загоревшегося дома, может срочно его сфотографировать на телефон, мгновенно передать об этом и, конечно, этот человек, случайный прохожий, оказывается, скажем так, на условном пожаре раньше нашего корреспондента. Но вот эту информацию я и наши коллеги на главном выпуске, в редакциях будут сто раз проверять, если она пришла, что называется, не от корреспондента, а от э, простого обывателя. Почему это так важно? И вот здесь принципиальный вопрос, который, э, мне кажется, крайне важен. Э, да, мы работаем на секунды. Э, информационное агентство у всех один шаг. Мы работаем э, на время. Но для меня лично, повторяюсь, я говорю со своей личной точки зрения, достоверность, точность и стопроцентно гарантированная э, объективность информации важнее скорость. И если, да, мы об, обязаны не проигрывать в тех вопросах, где э, счет идет на доли секунды иногда, когда касается каких-то там мировых событий. Вот сейчас, например, Допустим, пока мы с вами разговариваем, все мировые семьи застыли в ожидании подсчета в тех или иных американских штатах голосов кандидатов президента, И кто первый сообщит, что один из двух кандидатов набрал искомые 270 голосов. И, конечно, кто-то сорвет эту самую ленточку первого сообщившего. Конечно, это репутационно очень важно. Но, повторяю еще раз, достоверность стократно важнее скорости. Скажите, пожалуйста, а вот служба, которая сейчас называется модным иностранным термином, факт чекинг, у вас как она устроена? Она всегда была. У нас достаточно сложная процедура, она быстрая, но сложная. Прохождение информации. Вот приходит, условно, приходит, сообщение нашего корреспондента, условно говоря, в Вашингтоне. Она получает его наша редакция Соединенных Штатов Северной Америки сообщение, так сказать, форматируется, передается, так называемый, главный выпуск. И только, то есть у нас несколько степеней э, проверки, вплоть до главного выпускающего, кнопка которого и запускает это сообщение в мир. Но вообще, я вот приведу пример, я вот часто привожу, э, как сегодня тяжело бороться э, с фейками. У меня есть такое, э, так сказать, ну что ли, Пример такой, несколько лет назад, лет шесть назад, я был в командировке, как сейчас помню, позвонили на сайте одного из самых уважаемых мировых средств массовой информации, уважаемого информационного агентства Associated Press появилось сообщение. Это было в период президентства президента Обамы. Президент Обам в Белом доме «Взрыв» Президент Обама тяжело ранен, находится в принципе. Это было сообщение, хакеры взломали сайт Associated Press. И в, ту же, там, в ближайшие же секунды несколько тысяч информационных ресурсов по всему миру распространили это сообщение. Моему глубочайшему сожалению. И на тасовском ленте это сообщение появилось. И оно провисело почти три минуты. Да, это было, потом американцы быстро выяснили, это не были какие-то там слишком, так сказать, сложные, какие-то особые запрограммированные хакеры. Нет, это просто хулиганы были. Это американцы быстро нашли. Но факт остается фактом. Как опасно, хотя, по как опасно сейчас, как важно защищаться и проверять то, что сказали факт-чекинг. И, кстати сказать, я это скажу вот сейчас в открытом эфире, у нас два сотрудника потеряли работу именно потому, что они предпочли срочно, срочную публикацию этого фейка, проверки его. С одной стороны, они поступили во имя, что называется, скорости, но, но в итоге они, э, так сказать, пошли на поводу вот этой самой ложной... Это э, трагическая история, но я ее привожу например, потому, что как важно сегодня... В профессиональном мире, в мире, где счет идет на секунды, а информагентство идет на секунды, вот то, что вы сказали, быть сверхбдительным. И вот если а, вы скажете, какой мой совет моим коллегам-информационщикам, работающим в информационных агентствах, я повторю а, словами, а, ну, со времен войны известными, «будьте бдительны». Но мне кажется, что смерть Обамы – это даже не самое страшное, что может приключиться с информационным агентством ТАСС. Поделитесь секретом, какой самый страшный случай с фейками касательно российской политической жизни был в вашей карьере? Нет, ну, вы знаете, в ТАССе не бывает ошибок, поэтому в ТАССе… Э, так сказать, фейком я был никогда, но я вам расскажу историю э, очень для меня важную, очень важную. Многие-многие э, годы, многие, я и, кстати, сказать, я думаю, что для наших коллег это будет интересно. В Тасе работал выдающийся журналист, блистательный человек и писатель Алексей Букалов. Он работал нашим корреспондентом в Риме. И очень многие знают, он итальянист от Бога, он написал книжку э, «Пушкинская Италия» и так далее. И так далее. Он э, год назад ушел из жизни, мирового памяти. Он был, кстати сказать, единственным из всей Восточной Европы э, журналистом, который был в пуле Папы Римского, летал с римским Папой э, в, в повестке э, на его борту и он работал с четырьмя папами римскими. И вот, когда уходил из жизни его святейчество, папа Иоанн Павел, который в миру был Карлом Войтелло, он уходил тяжело, долго. Алексей Михайлович Букалов, его хорошо знал, немного встречались, я тоже с ним встречался, кстати сказать. И э, я, как сейчас помню, я находился на одном из телевизионных каналов, а это уже были последние, реально последние минуты жизни римского папы. И вдруг по экрану, а я был в аппарат на одного телевизионного канала, и на экране побежала строка бегущая, что папа скончался. И, э, ну, это было ожидаемо, и не вызвало ни у кого даже... Реакции особенно. И вдруг у меня раздался телефон звонил Букалов. И просто с криком кричал: Это не так. Он еще жив. Хотя ему оставалось жить считанные минуты, подчеркиваю. Даже не часы. Но Букалов, как в высшей степени профессиональный человек, посчитал. И он сказал, это не так. Остановите эту вакханалию. Он еще жив. Но жить ему оставалось меньше часа. Вот на мой взгляд, вот этот трагический случай и, и пример, больше для меня трагический, это то, как важна точная информация, безупречная, даже в такие трагические моменты, хотя, еще раз, повторяю еще раз, ему оставалось жить меньше часа. Да, это потрясающая история, на самом деле. Я э, тоже знал Алексея Букалова достаточно хорошо, мы общались, э, ну, давно уже, правда, поэтому, конечно, был замечательный человек. Спасибо вам большое, Михаил. Я бы хотел предоставить, предоставить слово Австрии Юлии Эгер, журналисту и соучредителю исследовательского центра Память. Она очень много делает для того, чтобы рассказать правду и о Второй, имена наших да, и о второй мировой войне, и о том, как Конечно. живет э, часть русского мира в Австрии, да. наш постоянный автор нашего журнала, э, Юлия, вам добр, добрый день, доброе время суток, вам слово. Здравствуйте, здравствуйте, приятно мне, что меня пригласили на эту конференцию. Я, на самом деле, на этот круглый стол, я, на самом деле, только понимала, какая публика будет здесь, и в зависимости от этого готовилась немного к другому докладу, ну да ладно. Да, исследовательский центр память существует, существует, наверное, пять лет уже. И, собственно, наша основная задача, да, это некоммерческая общественная организация, которая не зарабатывает своих денег. Ну, мы, мы, я не могу назвать это хобби, потому что та работа, которую мы ведем, это научная работа, я по образованию педагог и журналист с огромным опытом работы в печатных и электронных СМИ. И вот вы видите в начале подписи еще и радио.ру. Несмотря на то, что мы находимся далеко за пределами России, мы смогли открыть русскоязычную радиостанцию, чему вот Латвия наверняка может не только Латвия может позавидовать. Ну да ладно, давайте к теме, к теме фейков и так далее. Я не стала коллекционировать, коллекционировать фейки, и, собственно, этим у нас занимаются фейками и, и так далее. Не занимается никакая организация со стороны Австрии, то есть у нас нет никаких антифейковых комитетов, к нашему счастью к нашей радости. Что касается фейков, я возьму свою тему, касающуюся Второй мировой войны. Я называю этот временной период этот, именно так. Если бы я была в России, я говорил бы иначе. Здесь можно говорить как о манипуляциях, то есть долгосрочной истории, которая тянется из года в год, ну и конкретных фейках. Вот конкретных фейков на на тему военных событий, на тему Второй мировой войны в Австрии мною не обнаружено. Вероятно, есть где-то где на каких-то странных сайтах они и появляются, но, к счастью, поисковые системы их не считывают. Что касается фейков, которые иногда проходят по соцсетям, с рассказами об общениями, об общениями одного конкретного случая с привязкой к большому количеству людей, такого очень-очень-очень много. Я совершенно согласна с Юрием Сламон, с Михаилом Сламоновичем в том, что да, включать внутреннего цензора, ну, наверное, можем мы, журналисты, а как объяснить это... Нашим читателям, я спрошу сейчас у организаторов, могу ли я включить демонстрацию экрана и показать пару вещей, которые мы сделали, может быть кому-то это будет интересно. Давайте, конечно. И слушатели. Ну, во-первых, мы говорим о том, что место производства и происхождения фейков для меня, как для журналиста, очень важно. Ну, Во-первых, это территория виновных, во-вторых, это территория жертв, и в-третьих, это территория, которую формально сложно отнести к той или другой категории, к этой категории я отношу Австрию. Московская конференция, 43-й год, доктрина жертвы – это такой основополагающий фу, миф, я не скажу фейк, но миф австрийского общества, с которым австрийское общество жило очень-очень-очень много лет. Последние годы, которые я наблюдаю за ситуацией, происходит много нового и интересного. И вот пандемия сделала свое дело. Я включаю сейчас демонстрацию экрана. Я не знаю, вы увидите сейчас, наверное, себя. А потом вы увидите вот, вот, вот такой монитор. Вам видим, mm -hmm. наверное, да? здесь, здесь ролики. Да. Вот... Это, совершенно, это совершенно потрясающий проект, который сделал, сделал мемориальный комплекс Маутхаузен. Mm -hmm. Это образовательный проект, который рассчитан на конкретную целевую аудиторию. Вот здесь внизу написано, написано для какого уровня возрастного, для среднего или старшего уровня mm -hmm. рассчитано это видео и... Uh, uh, это ролики очень небольшого хронометража от 5 до 10 секунд, рассказывающие о конкретном месте, событии, uh, историческом факте и так далее, связанными uh, с концлагерем Маутхаузен. Uh -huh. А внизу uh, есть uh, uh, такие вот листочки, которые можно скачать в зависимости от уровня uh, образования школьников. И это означает, что в зависимости от уровня uh, их uh, компетенции, исторические компетенции от уровня их социального и так далее опыта. И эти видео произведены совершенно потрясающим образом. Здесь сотрудники, волонтеры и так далее, которые работают, имеют отношение к мемориальному комплексу Маутхаузен они просят детей давать ответы, школьников, студентов давать ответы на вопросы, которые в этих листочках обозначены. При этом во время видео они просят остановить это видео и посмотреть что-то, вернуть назад. И это потрясающий, потрясающий ресурс, который, к сожалению, только на немецком языке, но это потрясающий ресурс, который можно использовать и можно нечто подобное сделать и на территории Российской Федерации, где угодно, независимо от того, где мы с вами живем. Но это вот я сейчас только лады, слава подтвержу, были бы на это деньги. И, собственно, вот этот проект учит школьников дифференцировать ту самую информацию, ее трансформировать, пропускать через себя, через историю свою личную, через историю своей семьи. И, соответственно, в итоге те фейки, которые могут появиться в сети, либо уже, уже появились, дети, конечно же, в итоге будут анализировать совсем иначе. Ну и, безусловно, в педагогическом, да и не только в педагогическом процессе, вот эти все ресурсы, ресурсы, которые сделаны из за границей, и у нас на родине, я имею в виду в России, их использовать можно и нужно. Есть еще один ресурс, это проект волонтеров Победы «Слово победителя». Здесь волонтеры из разных стран записывали... записывали видео интервью с участниками Великой Отечественной войны. Смотрите, здесь 3533 видео. Это огромное количество видео. И, в общем, с одной стороны, это очень интересно. С другой стороны, для меня как, ну, в Австрии принято говорить, хобби историка у меня нет исторического, у меня нет ученой степени по истории, поэтому я называю себя хобби историком. Анализируя вот эти видео, прихожу к потрясающему выводу. Конечно, память человеческая, 75 лет прошло, люди в возрасте, она фу, использовать вот этот источник как источник информации для... Преподавание истории ни в коем случае, конечно же, нельзя. Но что, чего не хватает мне, я бы могла использовать эти источники в своей работе, но чего не хватает мне, я здесь не хватает некого методического материала для того, чтобы эти источники анализировать. Я могу это сделать здесь, наверное, историки могут это, историки, наверняка это могут сделать в других странах. Потребитель, на, который, на которого, наверное, рассчитана эта информация, этот источник может использовать исключительно как источник, как источник простых человеческих воспоминаний. Что мы сделали на своем сайте и чем мы можем помочь, как мы можем помочь бороться с фейками? Я когда к сегодняшнему, к сегодняшнему дню готовилась, стала листать ленты, и смотреть просто, где ИЦ память упоминается, мы не мониторим публикации, мониторим исключительно то, что проходит по информагентствам с упоминанием ИЦ-память. Так вот, когда появилось 75-летие Победы, очень важная дата, Апрель, конец марта, апрель и начало мая 45-го – это Венская наступательная, середина марта до мая, это Венская наступательная операция. И когда я читала это, все, что там пишут всякие разные даже СМИ, чудно мне стало и удивительно, что простые даты, с которыми связаны дальнейшие последующие действия, события, имена и так далее. В них есть огромное количество ошибок. В общем, решили мы... У нас давно были собраны сводки Советского информбюро, и нашел человек, который перевел их на немецкий язык. И когда мы смотрели статистику нашего сайта, мы видели, что эта часть стала посещаемой иностранными гражданами. И вообще, вот это вот видение всего на, на иностранных языках, как минимум на английском, нам, конечно, симпатично немецком, немецком, во Франции на французском. Эта часть да. она настолько интересна и полезна, время. что мы переводит. совершенно не сомневаемся в том, что мы, сделали, что мы это сделали, что мы это используем и так далее. Есть еще одна часть, это те самые клише, которые, которые принимают форму фейков, манипуляций и так далее, с которыми в Австрии мы не боремся, но пытаемся мягко и осторожно объяснить, что на самом деле это не так. Два клише. Одно наверняка слышали все о роли советской армии в освобождении и советских солдатах-варварах. Это одна история. И второе клише – это 26, сентя... 26 октября... Национальный праздник в Австрии, когда независимость, независимость была внесена в Конституцию республики. Так вот, в отношении, этого числа, в отношении этой даты существует потрясающая фейк-манипуляция, клише, как хотите, назовите, что в этот день советские солдаты, последний советский солдат покинул Австрию. На самом деле, конечно, мы знаем источник. Этого, этой публикации, но на молодых людей и русскоязычных сообщество об этом, конечно, нужно информировать. Что касается взаимодействия, о котором я говорю, я не знаю, на скольких уже конференциях русского мира и всех других, и, и ВАРПа, и так далее, взаимодействия организаций за границей, которые ведут вот такую исследовательскую работу, как мы, Uh, и uh, России, и uh, школ. Uh, ну, в общем, этого не случилось из прошлого года, но в этом году, на, на, uh, несмотря на пандемию, ограничения и так далее, мы сделаем вместе с Российским Центром науки и культуры, uh, наконец, то, благодаря чему мы в прошлом году были в Ярославле. В том числе мы сделаем виртуальную экскурсию по музею в Ярославле, по одному из музеев Ярославля, какому не скажу, но приглашу обязательно это «Русский мир». И это та же история, которая позволяет нам привлечь ко всему этому. К исследовательской деятельности наше молодое поколение, которое живет в тех самых соцсетях, которые я никогда не читала и не буду считать СМИ, но тем не менее оно имеет огромное влияние на молодое поколение, и мы попробуем молодому поколению рассказать некоторые вещи, которые они не прочитают в сети, но смогут поделиться информацией, информацией в своих в социальных сетях и поделиться этим им будет интересно поскольку эту экскурсию будет будет делать молодежь и будет делать достаточно интересно в абсолютно новой форме я на самом деле пфу, очень быстро рассказала о том о чем не хотела рассказать да, спа а, спасибо вам большое с, инте с интересом и... с интересом Готов ждем посмотрю. этой вашей экскурсии как вы пытаясь приспособить информацию к тому, чтобы ее воспринимало молодое поколение, это приятно. Некоторые тактические хитрости, так сказать. Ну что ж, надеюсь на новые публикации в нашем журнале. А как? Поэтому сейчас я хотел бы передать слово еще одной представительнице журналистского нашего цеха Али Беризовской из Латвии, общественный деятель, журналист. Алла, вы с нами? Спасибо, да, большое. Я с вами, очень приятно. И если мы сегодня говорим о фейке, о том, что происходит в наших странах, я бы хотела сказать, что сегодня вот мы, русские жители, России, которые сохранили любовь к своему отечеству и верность ему, мы сегодня порой себя чувствуем какими-то подпольщиками в тылу врага. Русским запрещено сейчас учить своих детей в бывших русских школах. Запрещены праздники, на которые можно надевать советскую военную форму или использовать вообще советскую символику, флаги, гербы. Вот должны принять закон о запрете георгиевской ленточки. Это собираются только, что буквально два дня назад ЦМ рассматривал инициативу национальных политиков о запрета на предвыборную рекламу, агитацию на русском языке. тоже даже... В русских газетах и на радио. Кстати, Юля, у нас есть радио, довольно каналы на русском языке, и телевидении. они пока еще есть, но они постоянно находятся под сильным прессингом. Фишка в том, что мы открылись только-только, мы 28 мая начали вещать. Да, а у а у в этом это прелесть, было. да, несмотря да, на, вопреки всему. Да, новое здесь не открывается, старая вот-вот. Ну, в общем-то, все за прошедшие четвертья, я от чему это говорю, что в умах нынешнего поколения уже довольно крепко такая мысль укоренилась, что русские власти это наследие советской оккупации. И это сегодня довольно такой расхожий пейк, наследие оккупации русские здесь, которые живут здесь на территории чуть ли не с 12 века. И вот что особенно неприятно, в эту версию уже верят не только латышские молодые люди, но ну и достаточно большое количество детей из русскоязычных семей. И это, видимо, такие горькие платы школьной новой реформы и идеологии, в соответствии с которой Советский Союз – это такой же агрессор, как и нацистская Германия. 9 мая просто одна оккупация сменилась другой. И вот эта вся официальная идеология она направлена на искажение истории Второй мировой войны, которую тоже сейчас говорила, и о том, как здесь это интерпретируется. Поэтому это такой мы называем такой исторический фронт, в котором сегодня тоже нам приходится участвовать. Используются обычно такие довольно действенные технологии, уже отработанные. Это еще в 2007 году, когда президент Латвии в аэродикете, в она назвала концентрационный лагерь Саловкилс воспитательно трудовым. Тогда ее слова были вызваны, вызвали, конечно, такую бурную дискуссию, возмущение в обществе. Но это был своевременный такой... Дан сигнал историкам, воспринят ими, и он начал работать. Появилась куча исторических исследований и сборников, говорящих о том, что все, что раньше говорилось про Саустов, это все была пропаганда советская. На самом деле все было не так, все не так страшно. Мемориальный комплекс закрыли на длительную реконструкцию, когда по ее окончании от прежней экспозиции, когда мы туда пришли, в общем-то практически ничего не осталось от нее. Исчезли стенды, рассказывающие о массовом уничтожении узников лагеря. Ни фотографий, ни документов, ни протокол в комиссий комиссии все, уже там это было. Авторы нынешней экспозиции, они умалчивают о том, что вокруг лагеря было обнаружено 7 массовых захоронений, а также огромное пепелище размером 25 на 27 метров массой обгоревших детских костей. Нет упоминания о том, что вот у маленьких детей в лагере выкачивали кровь для раненых бойцов Вермахта. Хотя вот эти бывшие узники лагеря, малолетние э, узники бывшие, они до сих пор живы. Это живые свидетели Саустовской, они рассказывают, как это было, но э, историки латышские, э, в ответ на их рассказы, они, в общем-то, уклончиво ссылаются на отсутствие документации, а что касается детей, то, как говорят, что ну, дети этого помнить уже не могли. И поэтому, как вот и наш краевед известный Влад Буков написал, что новая экспозиция Саустовского Мемориалы ⁇ это прогулка по царству абсурда, где дети, пригнанные из Беларуси, рассказывают о своих учителях лучше, чем о родителях. Да и выглядят они такие сытые и счастливые, как латышские легионеры СС. Это а материалы и документы, там сейчас подобраны таким странным образом, что этот лагерь смотрится как такой чуть ли не санаторий, немножко такого строгого режима. Заключенные получают посылки, письма, поздравительные открытки. Ну, не говорится о том, что, ну да, это только малая часть, там буквально значит, латышские заключенные, которые за какие-то провинности тоже были отправлены в сало, спялся один, служили в хозяйстве на обслуге, да, они получали там посылки и открытки. Вся остальная часть, подавляющая, она просто пухла от голода и болезней, питалась каким-то зеленым ужасом, похлебка из травы и из коры дубуба. Но это вот такой, наверное, типичный современный образец исторического фейка. Ну, какая может быть альтернатива? Альтернатива может быть только, наверное, правда, поэтому, э, конечно, мы тоже готовим и публикации в социальных сетях, в основном они различаются. Алла, так, а прости, пожалуйста, Алла, а в социальных сетях какая была реакция вот на эту историю с Алла Спилсом? Ну, в принципе, возмущение, конечно, оно было вызвано русскоязычного населения, которое откинулось. Mm -hmm. Многие стали рассказывать про своих дедушек и бабушек, про своих там родственников, которые прошли через этот лагерь, совершенно другие истории рассказывали. И создалось сразу же несколько групп в социальных сетях, которые посвящены Саласкельскому лагерю. Вот туда все истории, там фотографии выкладывают и так далее. И это постоянная экспозиция. Вот там сейчас вот этот виртуальный как бы настоящий музей, он сейчас вот и существует в противовес тому, что там а, есть. А, а как ты думаешь, на Латышей это, Латыше это произвело какое-то действие? Нет? Нет? Мы, мы с душами живем в совершенно разных информационных полях. Ну и вот я это, конечно, хотел спросить, да, наверное, это все два, два разных информационных да, поля для... Хотя русских. они это как бы отрицают, но у нас совершенно двухобщинное общество, и причем э, одно совершенно не, очень, не волнует, что делать другое, но при этом одно из этих обществ постоянно пытается воспитывать другое э, и рассказывает им, как надо учить детей, какую надо историческую память, и так далее. Но mm -hmm. дискуссии какие-то проводятся ну довольно такие э, сферы я бы еще хотела сказать вот наверное вы тоже знаете следующий фейк это вот легионеры вафеносцы которые ну да. конечно воевали да, независимость ну ладно да. это вы тоже прекрасно уже слышали вот. вот как мы можем этого противостоять мы этому пытаемся и опять же в социальных сетях идет это масса вообще интереснейших порталов где э, проводится вот такая воспитательная, что ли, работа, это вот уроки мужества, на которых вот в канун как раз тоже 70-летия рассказывалось о латышах, э, героях Великой Отечественной ага. войны, которые воевали на стороне Красной Армии. Да. Причем потрясающие судьбы, потрясающие герои, которых сегодня не упоминают наши официальные власти, но мы показываем воинские захоронения, где фамилии, там, в основном латышские, освобождали Латвию, почему сегодня их нужно скрывать. Кстати, вот такой интересный ход, я думаю, что Придумал э, авторы портала русского союза Латвии. Они нашли вот в этих воинских захоронениях имена и однофамильцев нынешний правящий латышской элиты. Например, например, вот у президента Латвии Левица, да, на праве mm -hmm. есть, по меньшей мере, два героя-однофамильца, отдавших свою жизнь за свободу Латвии. И вряд ли наш президент когда-то вообще о не слышал. А есть действительно героические Левицы. Вот, например, такая фамилия, как Шноров, вы, наверное, тоже ее услышали. Он узнавал тем, что он назвал тут русских в шаме. Да, такая нарисательная фамилия. Но, между прочим, кто-то фамилию позорит, а кто-то ее прославляет. Вот наши как раз ребята, они нашли шестерых героических шноры, удалось обнаружить по советских воинских захоронениях. И, значит, есть однофамильцы герои Красной Армии среди и у министра обороны Латвии Пабрикс, который Пабрикс такой известный вообще детям, который публично прославляет одного uh -huh. доброго слова вообще не сказал про э, По-моему, это Друга прекрасный страны. ход нашли в Латвии. Действительно, очень так <свят> действенный, эффективный, <свят> <я думаю. свят> а, а вот еще, ну, как вот, что касается ла на латышскую аудиторию, э, мы тоже следим, потому что, хотя они постоянно утверждают, что русские вообще ничего не понимают, конечно, русские тоже читают и латышские социальные uh -huh. сети, и прессы. Но вот были интересные у них, значит, фейки, связанные с вопросом культуры. И молодым людям Пробывают в Москве, разъясняя им российские фильмы и книги, и подчеркивая, что в них неправильно. Ну, например, вот какой фильм замечательный был, «Легенда с <говорит> угу. да, да, да, да. Вот Как его разъясняли нашим э, латышским молодым людям? И писали, что это чистая пропаганда, потому что канадцы, ну как можно было так изобразить канадцев, как будто они только с дерева слезли это вообще безобразие поэтому это чистая пропаганда вот досталось фильму движение вверх тоже было описано как разъяснялось почему это все неправда и так далее и появились в что информационной медийной сфере появились специальные проекты сейчас они есть для разоблачения российской пропаганды это вот такие рубрики называется срываем маски вот под этой рубрикой идет рассказ вот о каких-то деятелях российских каких-то акции. Развенчиваем ложь. Вот, э, э, недавно, значит, мы отвечали, э, 13 октября, день освобождения Латвии, мы отвечали реконструкцию форсирования Кишозера и рассказывали, как это было в вот, 44 году, в октябре и так далее. Тут, спустя там неделю, вот под маской, э, срываем маски, рассказывала, что вообще это все неправда. Реку к этому времени уже давно немцы ушли, а -а -а. ее не надо было вообще освобождать, ну, ничего да. не надо было форсировать. А мы все врём. Ну вот на, на вот эту вот как раз такую на борьбу с расистской пропагандой из фонда интеграции общества э, было потрачено в прошлом году до 700 тысяч евро для того, чтобы вот разоблачали вот эти. Ну что-то мало, мне кажется. Есть опыта гораздо более мощного распила, конечно. Теоргей, да. для нас это, конечно, деньги совершенно немыслимые. Но вот такие ловушки передачи, как теория лжи. 45 тысяч, деконструкция лжи, не верьте сказкам из интернета, uh -huh. тоже из того, что перепало. И русским СМИ, к их чести, не досталось никаких. копейки. А, а вот скажите, пожалуйста, а вообще вот в перспективе, на каком поколении может, если может, произойти вот эта интеграция двух разных информационных пространств, в котором живут русские, Латвии и латыши? Или это невозможно? Или все-таки в какие-то, или какие-то все, все больше, все больше пересечений каких-то у молодых людей возникают, или все-таки это вот как вот одни и другие, одни и другие, между ними такая информационная стена. Э, э, стена. Как вы это видите? Определенная ассимиляция такая принудительная, она дает уже свои плоды, и mm -hmm. э, мы это видим. По появились уже среди русской молодежи э, ребята, которые тоже говорят, да, что это оккупация что это там Сапки, uh -huh. это Раша, да? то есть они говорят примерно на таком вот же языке. Еще добавилось, наверное, от иммиграции, которая сейчас из России тоже устранилась, а, которая пытается, видимо, как-то свое положение упростить именно тем, что она очень сильно ругает вообще uh -huh. российское. К сожалению, и это отражается. То пока интеграции не происходит, потому что все равно молодежь-то сейчас такая, она вообще-то продвинутая, она и интернет этот может перелопать вообще в да. и дойти правду, они это делают. Поэтому пока как бы, достается в основном тем, кто пытается это все разоблачить. Вы, наверное, конечно, тоже прекрасно знаете о делах Гапоненко, Лидермана, Алексеева, Филеева. Филея, которых наказали только за то, что они вот просто высказали совершенно иное, чем это сейчас рекомендуется, точку зрения, и тем не менее против них сейчас уголовные дела развязанные и так далее. И это тоже называется вот работа с пропагандой. Идут процессы уголовные. Да. Ну вот что интересно, значит, что вот буквально на два или три дня назад было у нас оштрафовано на 8 тысяч евро популярной власти радио Болтком. Мне кажется, что и Михаил Гусман как-то там давал интервью. Это радио русского навещания. Но радио, я надеюсь, не за Гусмана они. Вот, страх. за Жириновского. Вы не за поверите. Страх наложили в связи с интервью с российским политиком в прямом эфире с Жириновским, который отвечал: Значит, на вопрос журналиста. И так сказать: кстати, до этого. На, на этом же разе выступали вообще очень известные российские э, оппозиционные политики, диссиденты, которые, естественно, там укрыли и ругали российские, им было все в порядке, а до Жириновского прилетело аж на 8 тысяч. И глава национального совета, который, наказал, на пояснил, что это делается для безопасности информационного пространства Латвии. Понятно. Оказывается, вот, значит, на такую сумму он на эту безопасность нарушил, и тогда хозяин странно, ну что ж вы его-то не оштрафовали? Журналист, он просто сделал свою работу, он задавал ему вопросы. Оказывается, журналист должен был реагировать на антигосударственное заявление о гости. А он, в общем-то, не отреагировал. Это новая, это новая трактовка что в деле, э, э, в жанре интервью, конечно, новая трактовка. Я такое еще не слышал. Оштрафовали даже первый Балтийский канал, там немножко, 3000, за то, что они где-то... Российские телевизионные новости, сейчас же здесь запрещены, они где-то там включили какие-то новости, за это вот их штрафовали, и еще какие-то там нашли э, нарушения и предупредили, что в следующий раз лицензия им будет аннулирована. Вот Понятно. Вот вы и, себя, и... себя как-то назвали солдатом информационного фронта. Я вот вижу, вы там вообще на, действительно на переднем крае, и да, это да, видно и по вашим новостным репортажам, да. И мы тут приняли это решение в генеральном штабе повысить вас, присвоив звание лейтенанта информационного фронта. Только вот... Только латышким властям не говорите об этом, да. а, то они, а то они вас оштрафуют. Служу. служу правде, скажу так, служу правде, потому что, по-моему, единственный способ вот все-таки разоблачать эти вещи – это вообще говорить правду. Ну, например, вот у нас, знаете, русское радио, есть такой радиопит, его сейчас оштрафовали на 5 тысяч за то, что оно не обеспечило разнообразие мнений и принцип нейтралитета в своих конструкционных аналитических дискуссиях допустив выражение только одной точки зрения. Знаете, это вообще просто прелестно, поскольку ну, мы живущие здесь, вот, прекрасно знаем, что ни на одном из местных латышских каналов невозможно услышать э, представителя вот, какой-то русской партии, оппозиционных русских там, движений, угу. не говоря, что там Гапоненко, Лендермана, это ужас-ужас, да. когда в жизни они прикладят. Все там громко вообще дуют в одну дуду. Между прочим, я сама неоднократно обращалась к примеру, такую латышскую газета из нет, Кариба, которая э, с просьбой опубликовать там ну, э, какое-то мое мнение в ответ на выпады э, заместителя редактора в этой газете такая русаковка вообще отчаянная, кстати, бывшая комсомолка мы когда-то работали э, в комсомольских газетах только она в латышской, я там в русской, и она постоянно вообще с такими оскорблениями в адрес русских жителей что я вот пару раз вообще пыталась как-то э, свое мнение высказать, что так это вообще нельзя но никто это, конечно, не опубликовал Зато вот эта особа, она, например, вместо того, чтобы организовать дискуссию, да, она написала донос в службу госбезопасности на молодого рижского филолога Александра Килея за то, что тот у себя в социальной сети, на фейсбуке, на страничке написал какой-то пост о событиях там, июня сорокового го года. Да? Ну, дискуссионно я ничего не говорю. Написать за него, за это э, донос, теперь полиция, как уголовное отдел, сейчас идет суд. Вот сейчас его судят за то, что он, значит, э, оккупацию, что он прославляет оккупацию. Ну, это любопытная история, напишите об этом, ну, э, ну, небольшой да. рассказ. Вот, да она просто знаю. мстит за свое комсомольское прошлое, так бывает с некоторыми политиками ага. э, балтийских стран. Просто... Спасибо, <свят> вам Спасибо, Спасибо вам большое. Аллочка. Спасибо, вам Спасибо. Я хочу предоставить слово Марине Ердаевой, она из России, наш автор. Вот, много пишет, пишет хорошо на разные темы. Марина, здравствуйте. Вот здравствуйте, такой вопрос Марина. к вам. Как вы детям своим объясните, что такое фейк, что такое хорошо, что такое плохо? И как отличать фейк от правды? А может быть, может быть фейк не надо вот как-то отторгать и там, вычеркивать, закрывать на него глаза? Знаете, вот как нас в советское время, нас так ограждали от всякой враждебной пропаганды, а потом она на нас обрушилась одномоментно, и многие оказались не готовы, не, не, не имели прививки, иммунитета. Вот как к коронавирусу не имеет иммунитета, так и к этой западной пропаганде или там восточной пропаганде тоже не имеют иммунитета. Может, раньше надо прививать, показывать, так маленький фейк, молодому человеку, говорит, вот смотри, потом побольше фейк ему показать, потом совсем большой показать фейк, и он тогда как, получит как огромный тебя, иммунитет. Как, как у тебя получается их градуировать? Как так? вакцина «Спутник В». Я как раз хотела поговорить, что не о состояниях этих фейков, а о том, что мы больно, в соцсетях. А можете ближе к микрофону немножко? Марина, да, вас плохо, а, слышно. плохо слышно. Немножко ближе к микрофону, было бы здорово. Сейчас хорошо меня слышит? Да, да, вот лучше, лучше, да, лучше. Да, вот я говорю как раз о том, что я бы хотела поднять такую тему не совсем фейков, да, а невольного такого исхажения информации в соцсетях. Потому что она не сражается в любом случае. А вопрос только в степени. Но в этом смысле есть определенные критерии, да, насколько -то стоит доверять информацией. И эти критерии они подходят к фейкам, так и невольному использованию. Но я бы хотела начать так, издалека. Но и только не того, очень как... издалека, потому что мы все-таки во времени ограничены. Я повторяюсь кратко. Как вам считается в честной жизни в мирной получении? Под доголовок темы. На истории и политике я останавливаться не хочу, неотвратная вот система, искусственная жизнь. Интересный очень феномен, потому что что такое вот все социальные сети? Я думаю, если, если не брать прочтет какие-то коммерческие группы, рекламные сообщества, mm -hmm. страницы, то на мой взгляд, две основные. Это общение и самопрезентация. В этом смысле, в например, уже говорят о том, что социальные сети это такое приватно-публичное пространство. Публичность – личность, это то, как мы сами себя демонстрируем, э, демонстрируем в себя. И, конечно, в этом смысле всегда информация преломляется. То есть они высказывают мнение, они э, высказывают э, что-то на определенную какую-то свою аудиторию. Аудитория – это второй фактор. Мы все, кто сейчас немножко такие жертвы, таргетированные. Да? У нас у каждого вот, своя лента. И, и для человека, профессионально работающего информацией, для журналиста, вот эту ленту нужно настраивать буквально более. Э, нужно подписываться на людей, которые, ну, даже не блюзгить по каким-то мебоззрениям, чтобы вот было это многообразие мнений, чтобы это для Я то, всегда что... подписываюсь на парочку врагов обязательно, чтобы знать, что это. даже если это не, это не для работы. И вот третий момент, мне кажется, тоже очень важно, это сфильное восприятие в интернете в виде эмоционизма. Такое словечко, конечно, отталкивающее, но я его тоже схватила в предыдущий. Иногда для того, чтобы описать то, что происходит в интернете, вот именно оно. Потому что, знаете, бывает, как буря, когда мне в один, да? А эмоции через край. Вот сказать, эмоции через страйк, это такой важный показатель как для откровенного фейка, да, так и для какой-то невольно искажаемой информации. Ну, потому что эмоциями сейчас разум включается. Я вообще хочу привести в качестве примера две истории. Одна история стала, повлияла вообще на. формировала некую новую повестку в обществе, а другая история умела в тренд, возможно, для того, чтобы вот не стать истории получилась какую-то косвенную выгоду. Давайте начнем с первой. Весной, 2019 -го года, года, э, соцсетис проснула новость о гибели молодого курьера Сотрудник сервиса умер от сердечного кризиса после 10-ти часовой смены. Новость пришла вообще из закрытого паблика ВКонтакте, а попала в итоге в десятку газет. И вот эта история обозначила ну, довольно-таки новую проблему о нарушении трудовых прав в итоге серверов быстрой доставки. Да? И от этой частной проблемы, дискуссия э, в конце концов, пришла к тому, о том, как вообще устроен трудовой рынок России, какова у нас специальная, что называется специальная сфера, что у нас безработица, безработица. Там, том, что третий безработицы, там есть и альтернативный сервис э, доставки другие рекламы, организовал свою рекламную кампанию, очень неоднозначно, может быть, вы помните, ваш заказ доставит журналист, ваш заказ доставит актер. Это тоже вот добавило своих да, стали говорить уже о том, а почему у нас, собственно говоря, так много людей, профессионалов, невосприятиванных, вынужденных в какие-то непонятные сервисы. И вот эта история, на самом деле, она поставила очень много мощных и важных вопросов. В конце концов, еще более глобально стали обсуждать эту проблему, говорили о том, что такое платформенная экономика, ну знали она нам, и как ее развивать, если она все-таки нужна как ее регулировать. А потом произошла еще одна история, тоже связанная с сервисами доставки, но очень как на самом деле отдален. Появились видите, что фотографии девушки с Вот она идет, у нее желтый чемодан за спиной и кстати, коляску. Потом еще фотография, она идет в метро, у нее уже зеленый чемоданчик, на руках у нее младенец, и рядом ребенок еще там вдруг легкий. Естественно, это как, такой был эмоциональный шок да, для людей, как, это, как молодая девушка, что же в ее жизни произошло, что она уже могла пойти в этот сервис. А про эти сервисы мы уже знали, что там а, мало платят, постоянные штрафы какие-то. А, в общем, нет хорошей жизни понятно. Люди стали переходить на какие-то другие страницы, нашли из него страницу. Там она расстрадовала отяготую жизни в Москве, в которую она переехала, кажется, к О том, что ее бросил муж такой нехороший, о том, что у нее проблемы со темным дизьем. И вот эта история, казалось бы, тоже могла организовать какую-то дискуссию очень полезную и важную, но нет, наоборот, это как-то всплыло, и ну, никаких таких продуктивных вопросов не возникло. На, наоборот, люди стали сразу ставить какие-то диагнозы. Все плохо, экономика развалина, социальная сфера не работает, и вообще апокалипсис вот. И вот эта история на самом деле от проблемы умерла. А если все плохо, что делать? Ну, решения проблем нет. Можно вот там списку получить, продать, да, ну и несчастная, можно еще денег что перевести. Что произошло? Несчастное получила за несколько дней порядка миллиона рублей. А, она сняла новую квартиру, за складиться с прежней, она купила себе а, акций, купила новый ноутбук дорогой. И даже мужа, который, как выяснилось, никогда не уходил, он с чем-то она порадовалась. То есть, а, ну, потом, конечно, все это открылось, стали девушку обвинять в мошенничестве. Была ли она мошенничкой? Я запрещаю сказать, девушка была молодая. Резь, я вижу ее как жертву, а, вот этой вот альтернативной реальности, как некую героиню реалистического которая она сама себя мыслила. И, возможно, она просто... Она, я думаю, даже не ожидала, что это кто-то произойдет, а раз на нее это все свалилось, мы вот смогли ее воспользоваться а, в самом деле. Спасибо. И вот сегодня другие на самом деле живут в интернете как в неком, Заканчиваю. активно, да, в новом дивном мире. придумывают себе новую ну, реальность, но живут в ней и не как-то ее презентуют. Мы, как потребители информации, ну, нам нужно что-то с этим делать, на самом деле, и не только журналистам, да, но и другим обывателям, потому что ну, их, а, из них вытягиваются эмоции, из них вытягивается какой-то эмоциональный ресурс, какая-то помощь, как какие-то действия, ну, провоцировать на какие-то действия. Ну, что нам этому можно противоположить? Да, я думаю, только вот какое-то критическое мышление и умение задавать вопросы. Вот Но умением... критическое, э, критическое мышление э, не зарабатывает столько денег, согласитесь. Да. Ну, умение вот, заданно стимулировать какие-то мягкие вопросы. Да? Для меня еще один как бы, признак информации – это когда я прочитала что-то, и у меня нет вопросов, вот, кроме какого что вообще происходит, это просто никакое. Да, вот если что-то там вс ⁇ то, ну, то есть, эмоции заплевтывают, а вопроса нет. А вот когда вопросы начинают задавать, один в другой это, там уже как бы все бы встраивается. Ну и, конечно, нужно смотреть, куда источники, откуда информация, какова цель и как э, информация влияет на текущую повестку. Формируется она какую-то новую повестку или она уже встраивается в какой-то покупающий страницы? Да. Э, если она встраивается, значит, может быть... Жить, она и разрабатывалась с некими ожиданиями на это, да? Да. Чтобы получить этот опыт, именно Ну вот, я пас думаю, так. Спасибо. Что Спасибо вам большое. Мне кажется, вообще, это хорошая бизнес-идея. Что именно? Издавать отдельное телеграфное агентство, сделать фейк фейковых новостей, так есть отдельные, отдельные газету ежедневную фейковых новостей, и еженедельник фейковых новостей, и ежемесячник фейковых новостей. И, в общем, многие люди же, они хотят жить в параллельной реальности, им там комфортно. Но они не хотят, они живут. Они живут в этой параллельной реальности, и можно удовлетворить их потребность в таргетированной индивидуальной информации. Они хотят жить, вот, например, там, ну условно очень часто, в Америке, в которой победил Трамп. А и пусть, в Америке, вот, и победил пусть, в, пусть будет Америка, да. где победил Байден, mm -hmm. а будет Америка, где победил Трамп. Get -get. И они будут жить в этой реальности, и виртуальная реальность станет, наконец победит в самом самоделишной реальности, всем станет на земле хорошо. Георгиевич, ты не думаешь, это сумасшедший дом будет? Почему сумасшедший дом? Всего лишь чип в голову, и все Я также хочу анонсировать два ролика, которые мы записали заранее. Они будут тоже присутствовать в нашей общей записи. Вот. Одно – это короткое интервью с Сергеем Цехмистренко, шеф-редактор журнала «СНОП». Пожалуйста, вот вы его можете увидеть. И другое интервью, еще одно, еще один короткий ролик, интервью записано с Марией Бутиной, это та самая Бутина, которая отсидела полтора года в американской тюрьме, сейчас она член общественной палаты, общественный деятель. Мы с ней тоже поговорили на коротке, так сказать, по нашей общей теме. Вы, Сергей Павлович, как шеф-редактор достаточно респектабельного издания, наверное, часто сталкиваясь с тем, что публика довольно неадекватно реагирует на правдивую информацию и, с другой стороны, воспринимает информацию неправдивую таким гипертрофированным пафосом, я бы сказал. Есть ли тут какие-то рецепты, сказать, которые можно выписать, скажем, молодым подрастающим редакторам, что им делать в этом плане, как модерировать контент. Да. Ну, смотрите. Во-первых, к информации в соцсетях нужно всегда относиться с большой осторожностью. Даже к той информации, которую публикуют, казалось бы, известные люди. У нас есть правило. В проекте СНО всегда есть правило следующее. Нужно для начала связаться с автором. Вот, поговорить с ним, оценить его на предмет даже адекватности, скажем так. Затем начинать проверять ту информацию, которую он сообщил. Не верить ей наставку. Найти э, тех, кто подтвердит эту информацию, опровергнет эту информацию. Люди не хотят видеть э, даже очевидные вещи, если они не совпадают с их мировоззрением. Они не хотят ви даже видеть, что черное – это черное, а белое – это белое. Потому что у него в голове другая картина мира. И эта картина мира, она не укладывается в то, что он видит. Соответственно, неправильно не то, что у него в голове, а то, что он видит и читает. Сколько правильным это ни было. Поэтому он готов верить фейку и считать, что это... Но это же совпадает с моей картиной мира, даже если это фейк. Значит, это правда. Я очень много сталкиваюсь с людьми, которых невозможно переубедить в очевидных вещах. Вот, и поэтому они верят фейкам. Поэтому это с точки зрения нашей фейки. А с точки зрения их, это вообще суще. правда. Поэтому мне кажется, что в современном мире вообще утрачивается уже граница между тем, что фейк, и тем, что есть настоящая реальность. Потому что то, что мы считаем правильным, другие скажут, что мы все временем. И доказательств никаких они не воспримут. Но, понимаете, здесь скорее это... То, что вы говорите, это поколенческие столкновение какое-то. Потому что, да, у них такой мир. Вот они живут в этом мире, они творят этот мир. Ну и что говорить, этот мир с каждым днем все больше и больше принадлежит им. Тогда получается, что абсолютной истины нет. значит, И тогда вся правда, особенно в соцсетях, она как бы относительна. У одних одна правда, у других другая правда уже дошло ведь до того, что фактически нету единого пространства интернета. И каждая страна, особенно крупная держава, она, вот мы, Россия, стремится ограничить как бы, свое пространство рунета. В Америке я смотрю, что на многие сайты американские, кроме как через анонимайзер, теперь не зайдешь из России. Понимаете? И вот получается так, что интернет разделился, на и соцсети разделятся. И в одних соцсетях будет своя доминировать правда по каким-то вопросам, а в других, в другой части тех же самых соцсетей будет доминировать своя правда. Вот, например, там российское государство сейчас пытается заставить интернет-гиганты типа Google, там это уж Facebook перестать, значит, цензурировать российский контент на российской территории, потому что они цензурируют, там, допустим там канал Царьград. Его заблокировали, и YouTube у него заблокировали, и так далее. Но хорошо, вы не хотите смотреть в Америке «Царьград», блокируете себя. Почему вы заблокировали его в России? Вот о чем речь. Соцсети разделятся на разные тоже феодальные княжества, значит, и в каждом будет свое понятие о фейках и свое понятие о правде. Но, понимаете, мы сейчас это наблюдаем и с другой стороны. Когда, скажем, точка зрения владельцев этих соцсетей э, начинает э, оказывать вот это цензурирующее влияние на контент. Возьмем ту же самую историю там с Фейсбуком и статьей в Нью-Йорк Пост, да, по-моему, да, обайт, которая была. Когда да. они просто заблокировали, так сказать, любые... Да, то, что им не нравится, то, что написано Да, это, да им, не, не, им не нравится. Что вы посоветовали, как опытный редактор, э, э, ну, скажем так, молодым пользователям соцсетей, которые приходят туда в поисках информации. Человек, который находится, который пытается стать журналистом, он должен во время своей работы отключить ту часть своего мозга, которая связана с его личными, политическими, общественными симпатиями и антипатиями. Он должен взять эту информацию и попробовать ее э, препарировать, перепроверить с самых разных сторон. Потому что даже э, самая простая информация в соцсетях, например, кто-то написал, вот спилили дерево в Москве. Вот. У некоторых сразу начинается в голове, ага, значит, столичная мэрия наступает на права граждан, которые Филипп. хотят дышать да, свежим Филипп. воздухом, да. А этот тополь рос здесь в Москве там, последние 50 лет, вот, нарушается архитектурный облик Москвы и так далее. Забудь. Попробуй посмотреть, кто спилил, зачем спилил, посадят ли там новые деревья, и да? так далее, и тому подобное. То есть со всех сторон эту информацию нужно обработать, а уже потом приступать к каким-то собственным выводам. Только... Вы сказали, нужно абстрагироваться от политических пристрастий и предпочтений. До какой степени? Можно ли, нужно ли абстрагироваться от такого э, понятия, как патриотизм? Например, вы читаете в иностранных источниках э, вещи, которые э, могут быть даже оскорбительны для нашей страны и в тональности подачи, и, так сказать, э, ну, и во всем остальном, а вам нужен оттуда взять набор фактов какой-то, допустим. Но сама подача, она как бы э, вот провоцирует на негативное. Надо ли абстрагироваться от патриотизма? Я думаю, что да надо от всего абстрагироваться, на самом деле. Потому что, э, если вам нужен набор фактов, то вам все равно как человек это столкован. То есть вы берете эти факты и проверяете. Вы все равно факты, Да, Уже делаете собственное толкование в соответствии с идеологией того издания, вы, в котором вы работаете. Спасибо вам большое за интересную беседу. Я желаю вам успехов в работе. Скажите, вы имеете богатый опыт и по соцсетям, и по общественной деятельности, и потому, как освещали вашу общественную деятельность в соцсетях и с разных сторон Океана Атлантического, и в России, и потом в Америке. Был у вас довольно драматический период, мягко говоря. Верить ли тому, что там пишут, и если верить, то как проверять? Я думаю, что самый правильный совет, который дать можно в этом случае, это все-таки использовать качество своего собственного мозга и проверять всю информацию. Верить на слово не нужно никому и нигде. То есть наша задача именно, я понимаю, что это делать иногда лень, иногда сложно читать слишком длинные тексты и все прочее, но... Социальные сети полезны, Они говорить об их однозначном вреде ни в коем случае нельзя. Я это знаю по своей работе по защите российских соотечественников, которые оказались в тяжелой ситуации за рубежом. Мы очень часто находим родственников через социальные сети. То есть у них есть полезное прикладное значение, но действительно информация, которая там появляется, очень часто, к сожалению, оказывается вот этими так называемыми фейк news. Мы это видели очень ярко по коронавирусу, когда чем только не предлагали лечиться и куда только не отправляли в социальных сетях, и, к сожалению, многие люди на это появились и поверили этому, недостоверной информации. Это мы видели и в качестве ведения информационной войны, во время, видим до сих пор во время конфликта на Горном Карабахе, когда всевозможные вбрасывались информации достоверная, недостоверная. Значит, таким образом стороны пытались втянуть дополнительных игроков в этот конфликт, сформировать какое-то общественное международное мнение по отношению к тем или иным участникам. И, на мой взгляд, это все теперь стало технологией. Поэтому относиться к ним нужно изначально, как социальные сети придумывались. Их идея была в том, что это стена, где любой человек пишет то, что он думает, то, что он видел, услышал, и на сегодняшний день это действительно так. Но есть существенное «но». К сожалению, многие социальные сети сейчас стали себя вести уже не вполне просто, как стены, а они ведут себя уже как полноценная СМИ, которая обладает своей редакционной политикой, они ну, вводят цензуру в отношении определенных материалов и формируют таким образом общественное мнение путем, например, вывода определенных сообщений по поисковым словам. Есть такое выражение «ложь во благо». А фейк во благо может быть? Я таких примеров не видел. видите, дело в том, что я сторонник пусть горькой, но правды. Я этого придерживалась и в рамках моего уголовного дела, когда меня допрашивали ФБР. То есть я сразу сказала, что я буду говорить правду. Более того, всю правду, которую я скажу, я планирую, я приеду домой и расскажу все, что со мной случилось абсолютно и объективно. Поэтому мне в этой истории скрывать абсолютно нечего было. И я человек, который оказался даже, так скажем, не случайно в американских застенках, а целенаправленно американскому правительству нужна была жертва, чтобы испортить отношения, еще хуже сделать их между нашими странами. Поэтому я, в общем-то, эту позицию так и, излагала. и следуя из Исходя из этого, я придерживаюсь этой логики и в будущем. Поэтому я думаю, что фейк и дезинформация во благо быть не может. И а почему? Вот смотрите, есть такое понятие, как контрпропаганда. Который применяется в отношении врагов, как правило. Ну или противников, оппонентов, как угодно можно назвать. И вот в рамках контрпропаганды допускается, наверное, прибегать к каким-то искажениям для того, чтобы ввести противника, в данном случае, допустим, в информационной войне, в заблуждение. Может ли фейк быть оружием в информационной войне против врагов, которые используют такое же оружие против вас? Что самое интересное, так это то, что сейчас мы видим контрпропаганду и ее применение именно в гражданское время. Вообще-то говоря, контрпропаганда являлась специальной наукой, которая ведется исключительно в рамках ведения боевых действий. Но сейчас, к сожалению, мы действительно, вы правильно отметили, мы живем в период информационной войны насчет введения человека в заблуждение я не сторонник манипулятивных техник и считаю что все-таки но кто-то я надеюсь что это будет будем именно мы и россияне и наша страна должен придерживаться все-таки объективной какой-то истины или предполагать какие-то разные точки зрения, которые уже читатель может сравнить. Можно ли вести грязную игру? Ну, конечно, можно. Стоит ли это делать во благо... Я, видите, неисправимый идеалист. Во благо мира и благополучия всего человечества не стоит этого делать. Угу. Ск, скажите, пожалуйста, а фильтровать, э, цензурировать, соответственно, соцсети, опять же, во благо, считаете ли вы это допустимым или нет? Или пусть читатель сам разбирается, ему надо помогать... Это делать? Очень это очень сложный вопрос. Потому что с одной стороны, все, что касается вот подобных фейк-ньюз, да, именно по коронавирусу, заболеваний, и когда человеку дают какие-то методы лечения, которые не только могут вернее, не только ничего не сделать, еще могут ухудшить его положение и оттянуть время его обращения за профессиональной медицинской помощью. Тут, конечно, я думаю, что государство все-таки должно принимать роль в этом, и все-таки нужно чистить интернет от подобных вещей и все-таки работать над развенчиванием соответствующих мифов. С другой стороны, когда речь идет о политической цензуре, и вот как мы сейчас видим, да, какой-то фильм, например, как фильм Рогаткина, я знаю, что его сейчас все-таки убрали, все соответствующие метки разблокировали, но для этого потребовалась огромная общественная кампания, это фильм о Беслане, на который Твиттер наложил определенные возрастные ограничения для просмотра. Это уже политика. Когда мы говорим о том, что некоторые там твиты некоторых политиков, и российских, и нероссийских, удаляют из-за того, что Твиттер не считает эту позицию правильной, это ненормально. Спасибо вам большое. Желаю вам успехов в вашей Спасибо работе. Вам. Она, в общем, благородная работа, и я надеюсь, до новых встреч. Я всех наших участников благодарю за участие в этой мини-конференции. Спасибо большое за терпение, за вашу толерантность, не к столу будет сказано, к нашим техническим мелким проблемам. Мы будем расти и стараться. Спасибо большое. Спасибо большое. Всем, всем да, до свидания. До встречи новых.